Подписываемся, у нас уже более чем 124 тысячи. Ребят, и сегодня в этом видео я подготовил для вас подборку свежих проектов. Свежих кранов, сайтов, буксов, где можно поднять копеечку, сорубить. Вот прямо сейчас уже бабло. Но не претендуя, конечно, на большие деньги. Вы должны понимать... Без вложений, за простые клики никто не будет вам платить миллионы Вы это должны осознавать И если вы будете все подборки мои смотреть Если вы будете регистрироваться на всех сайтах без вложений То вы будете зарабатывать и 1 доллар в час, и 2 доллара в час, и даже больше Можно даже и 1000 рублей заработать в час Если выбрать самые топовые из них, которые нравятся лично вам Которые платят, но нужно все тестировать Нужно иметь у себя их все в закладках Поэтому регаемся на всех, тестируем без этого никак. Уж, извините, это тяжелый труд, если вы собрались зарабатывать на данный момент безложений. Ну, я вас понимаю, ведь хочется уже сейчас почувствовать звонки пиасты в своем кошельке. В общем, долой а разговоры, переступим. Буду сейчас показывать новые сайты. Ребят, появился новый букс, появился новый проект по заработку вложений. Называется iBTC Clicks. Ссылку на него найдете в описании, и он очень свежий. Итак, как же здесь зарегаться? Проходим по ссылке, вводим свои данные, ваше полное имя, e-mail, по старой традиции всех тех, кто регается на буксах, кранах, проектах, знаем, нужно вводить только Gmail, потому что вам туда придет гарантированно любые активационные коды, чтобы вы могли всегда иметь доступ к своему кабинету. Итак, подтверждаем e-mail, юзернейм, пароль, два раза вводим. И соответственно давим две птички сюда и сюда но потом на регистр и как всегда бежим на e-mail давим кнопочку активировать аккаунт все почти готово а у меня уже есть аккаунт и поэтому я нажму на логин и введу свои данные зайду в кабинет отгадываем капчу нажимаем на логин чтобы начать просматривать рекламу и бабки не зашибать давим на view for investment и тут должна появляться реклама ребят чтобы здесь появлялась реклама нужно просто подождать рекламы мало сайт только запустился но здесь она поверьте дорогая потому что Сейчас они стараются привлечь максимальное количество людей. Из-за этого сюда большое количество кликеров идут. Скликивают всю рекламу. Поэтому спешите, регайтесь и обязательно зарабатывайте, так как реклама дорогая. И если она есть, то исчезает быстро. Также, если присутствует реферальная программа, можно зарабатывать на рефералах. Нужно будет взять вашу реферальную ссылку и зарабатывать с этого. Но имейте в виду, чтобы вы зарабатывали с рефералов, вам нужно иметь минимум 4 просмотра и реклама в сутки. Также присутствует биржа рефералов, где вы можете приобрести, к примеру, 5 рефералов за 5 баксов. Ну или более жирную такую сумму рефералов за почти 100 зеленых американских долларов Будет 50 штук у вас в кармане. Присутствует вывод, но он доступен только лишь тем, кто набрал здесь хотя бы один бакс. Демократичная сумма с 10 просмотров вы ее сможете набрать и уже вывести 1 бакс. А такие просмотры здесь бывают, когда вам платят по 10 центов, ребята, за один просмотр баннера. А мы идем дальше. И следующий сайт. И следующий сайт, на котором можно поднимать бабки абсолютно без вложений на загрузках файлов. Сейчас подробно расскажу, как на этом. Бабочки, бабулецы поднимать. Итак, ссылка будет в описании. Piper Install. То есть нам прямо так и говорят, что мы тебе платим за установки Piper Install. Нажимаем кнопку регистрация. Указывайте ваш e-mail. Вам дальше будет выдан пароль. И все. Активируем по e в активационной ссылке ваш аккаунт. И заходим. Нажимаем. Уже есть аккаунт авторизация. Я войду в свой аккаунт. Вот так выглядит. Кабина изнутри нам сразу же показывают такой земной шар. И давайте же будем поднимать бабки. Нажимаем для начала на раздел «Файлы». Сразу же идем сюда, выберите и перетащите файл для загрузки. Нажимаем, выбираем какой-нибудь файлик. Итак, что за файлы здесь нужно загружать? Текстовые документы, картинки, те, которые будут скачивать ваши пользователи. И вы за них будете получать. Сколько будете получать? От 70 копеек до 1,5 рубля за одно скачивание и установку. Дело в том, что там с ними будет устанавливаться вместе не вирусы, ребята, ни в коем случае. Там будет устанавливаться рекламный софт, браузеры, разные игры. Все это будет устанавливаться вместе с вашим файлом. Поэтому человек получит две штуки. Первое, это он получит ваш файл, то есть реально то, что вы загрузите. И второе, он получит... Допустим, антивирус. Я думаю, что все честно, потому что там так и э, пишут. И я уже проверял все эти, э, в основном, хорошие, вот как этот фалообменник загружает полезный, ну, для них полезный, скажем так, ну или нейтральный для пользователя софт. Уж вам решать, стоит ли сотрудничать, вы можете сами потестировать, чтобы вам просто не краснеть после того, как вы будете кому-то что-то там заливать. да. В общем, загружаем данный файл, вводим капчу, нажимаем загрузить. Файл загружается. Итак, файл у нас загружен. Далее нажимаем вот сюда. Лендинг стандартный. Выбираем более, который для вас Лучше. То есть человек, который скачает ваш файл, который нажмет по на вашей ссылочке увидит вот такой вот лендинг, вот такое окошко. Давайте выберем что-то похожее на F.O.Mega, то есть файл обменник Мега, знаменитый файлообменник. Нажимаем «Изменить лендинг». Итак, нам нужно взять ссылочку. Идем мы вот сюда, копируем эту ссылку и давайте посмотрим, как будет выглядеть. Я открою в браузере в новом окне данную ссылку. Итак, открываем мы в браузере в новом окне и видим, что похож на файл обменник Мега. Человек скачивает, получает... Рекламный софт, либо антивирус, и так далее, там всякие Яндекс, браузеры и так далее, ребята. Поэтому не нужно краснеть и думать, что я что-то а, вируснюю какую-то распространяю. Нет, здесь не вирусы. А, так, что же вы можете распространять? И как распространять тут. Я вам советую все-таки YouTube. Делайте видосы даже без звука. Показывайте, что я играю в танчики, я играю в такую игру. Делайте ссылочку на вот эти вещи под а, описанием ролика. А, говорит, я вот играю в игру в танчики, там, допустим, с какими-то читами. Ну, это, конечно же, подойдет, скорее всего, для школьников, для людей, которые а, возрастом до 20 лет. И, допустим, ссылочку на какие-то читы. В текстовом документе вы распространяете под описанием этого ролика. Чем больше запишите таких роликов, вы можете даже их записывать э, каждые там по 3 минуты. Записал ролик 3 минуты, вырезал, да, кусок. Записал ролик, вырезал 3 минуты. И так ты создаешь видеоролики, показываешь, как ты играешь в игру и шлепаешь, э, соответственно, вместе с роликами в описании ссылки на читы, к примеру. Далее, ты можешь рассказывать про софт, говоришь, вот такой софт допустим, Яндекс браузер, да, и делаешь ссылочку на Яндекс браузер. А вместе с этим Яндекс браузером будет реальный Яндекс браузер, который еще с рекламой. Тебе за это упадет от 0,7 до 1,5 рубля за одну установку с уникального IP, с уникального компьютера. То есть в зависимости, что будет человеку установлено, столько ты и получишь бабла также здесь ставка ставка сейчас 90 процентов то есть ты получаешь 90 процентов от комиссии pay per install они сотрудничают с, брау... с разными браузерами, к примеру с яндексом и им начисляют, допустим 100 рублей да? ты получаешь с этого с этих установок с этих 100 рублей за эти установки 90 рублей они сиди только забирают чтобы вывести здесь бабки нужно нажать в раздел выплаты и мы видим что можно заказать раз в сутки Обрабатывается 1-3 дня И минимальная сумма 100 рублей Но поверьте, эти деньги здесь заработать можно очень быстро В общем, ссылочка будет в описании, ребята А мы идем дальше И следующий сайт, на котором можно поднять бабки Без вложений EDW ads. Работают уже более чем 3 года С 2016 года Ребят, уже почти 19 в конце концов кстати, скоро будет Новый год, ребята, отлично. Итак, чтобы здесь начать зарабатывать, нужно, конечно, зарегаться. Ссылку найдете в описании. После того, как вы нажали, нажимаем регистрация, указываем наши данные. Логин, email. И указываем код с картинки. Картинка здесь не очень разборчивая, но я думаю, что разберетесь в нескольких попыток. Я уже имею акк, поэтому давайте нажмем на авторизация. Итак, тут есть одна запара с вводом вот этой капчи. Она не очень понятна. И если вы ее видите несколько раз неправильно, вам могут на некоторое время заблокировать аккаунт. Поэтому будьте внимательны. Итак, сейчас я введу эту капчу. Капча введена, нажимаем авторизация. Кстати, советую вот этот ползунок зеленый переключить в раздел Зеленый. То есть, чтобы вы были исполнителем, тогда вы будете зарабатывать. Идем вот в этот раздел. это раздел называется задание. Также есть другие способы заработка. О них вы можете более подробно посмотреть. Я сейчас не буду, нам останавливаться, потому что очень-очень много всего. Итак, можно здесь выполнить задание. К примеру, установить и зарегистрироваться проще всего, как нам пишет создатель данного задания. То есть, вы за это получите целых 55 русских деревянных копеек, которые, в принципе, пока еще что-то ценятся. Или, к примеру, супер букс. Регаешься, получаешь 1,05 рубля. Но давайте, допустим, зайдем сюда, посмотрим. Итак, переходим на сайт. Требования, как правило, по заданий можно ставить на Android. То есть, регаешься и получаешь вот эти оговоренные деньги. А вывод. Также можно на ваши платежные системы, либо на счет для рекламы. То есть, ты точно так же можешь создавать себе рекламу здесь, привлекать рефералов в другие проекты, то есть, тратя заработанные твои деньги на рекламу конкретного проекта. Допустим, ты регаешь на всяких буксах, которые тебе дают виды заданий, а сам привлекаешь в один проект определенный, который ты топишь и в который хочешь привлечь рефералов. Все очень легко и просто. А некоторые мне говорят: как же можно привлечь рефералов? Да, вот так, ребята, даже без вложений, без знаний. Особых по привлечению вы можете таким образом набрать себе рефералов. Регаете у многих людей в разные, проекты Взамен даете задание, чтобы они регулировались ваш проект. Вуаля! Присутствует реферальная программа вот здесь. Для этого можно взять эту реферальную ссылку, раздавать друзьям, знакомым и получать 15%, которые платят данный сайт из своего кармана за просмотры ваших рефералов. Кстати, присутствует здесь и ежедневный бонус. Ежедневный бонус можно взять вот в этом разделе. Давайте сейчас нажмем. И выберем какую-нибудь из этих ящиков, допустим, вот этот ящик Пандоры. Что ж, бонус мы получили. Видим, что я получил целых 17 копеек насчет исполнителя. Отлично. Вот список тех людей, которые получили точно так же. А вы видите мой ник в общем списке. Поэтому реальный проект реально платит. Очень всем советую. Работают уже более чем 3 года, друзья. А мы идем дальше. И следующий сайт, на котором можно заработать, реальные бабки без вложений, называется Линкум, ребята. И причем здесь они реальные, от 5 до 12 рублей, просто размещая ссылки. Сейчас покажу, как это делается, друзья мои. Итак, для начала переходим по ссылке в описании и регистрируемся на данном портале, данном сайте. Регистрация. Указываем все свои данные. Это у нас e-mail, пароль. Повторяем пароль, даем птичку и даем на регистрацию. После этого идем на аккаунт ваш гугловский и по почте активируем ваш из письма, который придет от линкума. А у меня уже есть акт, поэтому я сюда сейчас зайду, вбиваю свой логин, пароль, нажимаю обойти и попадаю в свой кабинет, друзья мои. Итак, как же здесь зарабатывать? Нужно перейти в раздел «Исполнителю». Далее, взять новую заявку в работу. Опускаемся вниз и читаем. То есть, мы должны брать эти ссылки и размещать там, где нас попросят. Кстати, читайте обязательно о некоторых нюансах. То есть, допустим, нужно взять и размести ссылку обязательно с HTTPS в начале адреса. Допустим, касательно вот этого. Итак, двигаем экран чуть в бок ползунком и видим, что нужно сделать и где размещать. То есть, вы можете где угодно размещать, но... Есть некоторые нюансы, то есть вам не засчитают, если вы разместите не там. К примеру, нас просят разместить в Фейсбуке. Давайте найдем что-нибудь из Фейсбука. Кстати, платят за это от 5 до 12 рублей. Давайте найдем что-нибудь, допустим, касаемо Фейсбука. То есть там просто в ленте размещаем. Ну, к примеру, вот это. Видим, что нам дается ссылочка. Далее, вам нужно добавить в свое сообщение текст со ссылкой. Все виды йоги. И далее ссылочка на вот этот сайт. Но он тут, в принципе, и дублируется. То есть берем вот это все дело, копируем. Далее нам нужно взять работу, чтобы другие люди не смогли это выполнять. Нажимаем «Посмотреть задание». Далее читаем. Нам говорят, что три дня нам даются на это. Нажимаем «Взять в работу». Мы за... успешно взяли заказ в работу. Далее возвращаемся обратно и смотрим свои заявки. Итак, друзья мои. Далее идем на наш Facebook. Берем вот это прямо все. Видим, что нам нужно просто разместить данный пост в своей ленте Фейсбука. Сколько бы у вас не было, друзей, сколько бы у вас не был зарегистрирован Фейсбук э, когда-либо. Вы получите эти деньги за просто размещение. Поэтому, друзья мои, делайте, выполняйте. После того, как вы разместили в Фейсбуке, вы должны взять ссылочку на вашу ленту. Где вы разместили указать эту ссылку вот здесь далее просто нажать проверить площадку и все деньги поступят на ваш счет если вы выполнили все верно если вы разместились на фейсбуке а заявок здесь пруд пруди здесь выполнение размещения заявок на любых сервисах ответов то есть вопрос-ответ либо а, на mail.ru но на mail.ru сейчас кстати они запрещают размещаться поэтому ссылка будет в описании на линку регистрируемся и зарабатываем реальные деньги а мы идем дальше и следующий проект это экономическая игра Pizza Мани». Здесь можно зарабатывать без вложений, друзья. Потому что экономические игры очень часто начинают требовать бабоши, чтобы вы вложили, чтобы вывести бабло. Поэтому ни в коем случае реальные деньги сюда вводить не нужно. Только выводим, пока дают. А здесь их можно заработать без вложений. Тем более есть бонус, пригласительный 10 рублей, который вам дают, чтобы купить какую-то пиццу и на ней типа зарабатывать. Итак, посмотрим. Как же здесь можно поднять бабулес? Для этого регаемся. Ссылку найти в описании. Нажимаем кнопку регистрация. Указываем логин, e-mail и два раза вводим пароль. Нажимаем регистрация, идем на e-mail и активируем наш аккаунт. Аккаунт у меня уже есть, поэтому я нажму на кнопку авторизация. Итак, и... Укажу свои данные, никнейм и пароль. Нажимаем «Войти». Вам сначала предложат купить пиццу. У меня сейчас на балансе ноль, потому что я уже купил пригласительную пиццу. Для этого мы идем а, в раздел «Рецепты пицц». Мы видим, что есть вот такие пиццы. И десяточку можно сразу же потратить, нажав на кнопку «Купить». Вам сразу денежка упадет в размере 6 копеек. Вот они есть. Далее идем в раздел «Серфинг». И вот тут начинается заработок. Нам нужно... Выбрать какой-нибудь сайт, к примеру, вот этот можно просмотреть 20 секунд, еще 159 просмотров и получить 3 копейки. Нажимаем сюда в активном окне, ждем окончания таймера, вот этого. Остаются считанные секунды, которые отделяют нас от взятия вот этого бабулеса. Итак, здесь нужно расставить цифры по порядку, то есть прям цепляем цифру, ставим ее в начало, Видимо, они такие резиновые. 1, 2, 3, все стоит по порядку, слева направо. Как мы привыкли, как на школе учили. Нажимаем готово. Просмотр засчитан. Бабулес нам упал, друзья мои. Есть, есть, есть. Где наши бабки? 9 копеек. Ребята, ловите. Просмотров с 406, 163, 27, 305. И все это в ваших руках. Без вложений. Вывести бабос можно. Идем в кабинет. Идем в раздел вывести. И мы видим, что можно на PR вывести, к примеру, от 1 рубля. То есть... Выбираем PR, указываем 1 рубль, нажимаем вывести, бабосы должны вам быть выведены. Но помните, они только в начале таким образом стараются привлечь себе рекламодателей, которые будут вот так размещаться, чтобы вы их смотрели сайты. Посетители, э, которые будут смотреть сайты, ходить, кликать и 20, под 30 секунд сидеть и смотреть на сайты. Поэтому только в начале, только сейчас регайтесь, получайте. Но реальные деньги не вводите. Потому что в конце концов, я думаю, что они закроют. Вы не сможете не вывести бабло, если вы его вложите. Вы не сможете также выводить деньги. Потому что нужно будет вложить бабки, чтобы открыть вывод. Поэтому сейчас все работает. Спешите, друзья, пока что без всяких своих вложений. Ссылка будет в описании. А мы идем дальше. Следующий сайт в таком мультяшном стиле Tiger Alpha. Или Альфа-Тигр. Давайте зарегаемся здесь. Ссылочку найдете в описании. Нажимаем регистр. Кстати, классный букс, который с запада. А западные буксы обычно работают долго. Вводим full name, то есть ваше полное имя, e -mail. подтверждаем, вводим ваш username, то есть логин. Два раза вводим пароль, отгадываем капчу. Давим птичку и нажимаем регистр. Идем на e активируем аккаунт и нажимаем логин. Я указал все свои данные. Ввожу капчу, нажимаем логин. Захожу в кабинет, ожидаем. Итак, так, и так насыщены красками, для детей вообще будет супер, То есть для школьников это, наверное, самый первый и хороший способ заработка. Посадите своего маленького сына, дочку, чтобы они с приятным времяпровождением за компом зарабатывали еще полезные бабусы. Вам. пускай немного но вы можете даже начать давать и это будет их начальный бизнес который они начнут с молодых ногтей и так и так для этого нажимаем earn money то есть зарабатывать деньги а если вам что-то непонятно просто в google chrome нажимаете перевести на русский и все абсолютно будет переводиться вам на русский язык нажимаем в зарабатывать деньги раздел просмотр рекламы но сейчас тут так как они так уж давно работает данный проект, пока что мало рекламы. Сейчас ее пока нет, но можно зарабатывать в другом. Нажимаем Tiger Great, то есть Tiger. Тигр. <свят> не сходит у меня улыбка с лица потому что ну просто классный классный такой нарисованный букс а, вы должны а, выбрать какой-то из вот этих клеточек и если вы угадали если есть там деньги вы их обязательно получите себе на счет а видим как у меня уже есть бабоши у меня есть уже один цент с копейками Итак, давайте выберем это ожидаем некоторое время у нас загружается сайт мы ждем пока полностью заполнится вот эта полоска отлично мой клик был защитом и у меня еще есть 40 39 шансов чтобы поднять здесь бабки то есть кликаем по какой-то ссылке у нас загружается сайт загружается или нет это не важно, главное чтобы заполнилась эта полоска ожидаем увы-увы бабки я не получил потому что там не было в этом в этой клеточке денег но еще 38 попыток у меня есть всего 40 давайте вернем оригинальный английский язык чтобы у нас правильно отображался сайт и Посмотрим. Общее количество людей, сколько новых людей пришло и сколько было заплачено. Нажимаем Advertise, то есть мы можем разместить рекламу. 100, точнее, 1000 кредитов покупаем за полторы доллара, да? И, соответственно, мы можем на эти кредиты размещаться. Оплатят здесь, давайте переведем, зарабатывает до двух центов за клик, зарабатывая до 0,025 бакса за клик, то есть 2,5 цента, это именно от рефералов. И подробная статистика вам будет показываться в вашем кабинете от всех ваших рефералов. проверить администратор, профессиональная поддержка. Идем в мой аккаунт, давайте опять вернем, наверное, мы оригинальный английский язык, нажимаем Direct Referals, то есть прямые рефералы. Видим, что у меня рефералов нет. Можно также увидеть здесь купленных рефералов и приобрести их в раздел RENT REFERALS. То есть, чтобы они вам зарабатывали. Но цены, хочу сказать, здесь ломовые. Очень дорого. За 10 рефералов нужно заплатить почти что 2,5 бакса. Кстати, движок данного букса просто перерисован, но я знаю многие крутые американские буксы, которые платят огромные деньги и существует большое количество лет уже почти что по 9 лет. И они с таким же движком. И знаете, здесь что-то. Вот как некоторые мне пишут как ты разбираешься в этих сайтах? Как ты с первого взгляда понимаешь, что здесь делать, ребят? Очень просто. Все элементарно. Меню здесь просто перерисовано, а движок один и тот же. Примером, чтобы найти реферальную ссылку, нажимаем на кнопку Banners. И она всегда у данных буксов, которые написаны на этом движке, присутствует здесь. Берете ее, раздаете друзьям и знакомым и получаете заработок, который вам платит данный проект за то, что ваши рефералы работают, зарабатывают деньги. Чтобы вывести бабулес, нажимаем на кнопку withdraw, то есть вывод. Здесь нам говорят сразу, что, чувак, извини, но минимальная сумма на вывод целых 2 бакса. Накопишь, тогда уже будешь выводить. Итак, ссылка на него будет в описании, ребята. Все сайты, все эти 7 сайтов, друзья, работают, платят, поэтому советую, зарегистрируйтесь. Тогда лишь только вы будете зарабатывать, имея несколько рабочих открытых проектов одновременно. Открыли себе вкладки в вашем браузере и щелкайте на этом пощелкал собрал пример цент на другом цент на другом цент 100 сайтов прощелкал получил 1 бакс 1 бакс это в россии порядка 67 рублей до да? в украине это где-то порядка на 20 рублей могу ошибаться поправьте меня в комментариях и заработаешь Бабу лес. Ребят, пишите в комментариях, какие еще вы хотите способы заработка без вложений. Я все это расскажу, покажу на своем канале. Напишите, в каких вы проектах участвуете без вложений. Я прокомментирую, может быть, зайду по вашей реферной ссылке. Пишите мне все те проекты, в которых вы работаете и зарабатываете без вложений. Мне в личку, в ВК и в...